Всем привет! Прибыл наш автомобиль. Спасибо моему брату и родителям. Отдельное спасибо хочу сказать Терещенко Константину. Он был в первой, цепочке, первой в цепочке по доставке этого автомобиля. С него все и начиналось. А также отдельное спасибо Прибытка Вячеславу. Он снабдил нас всем нужным нам инструментом и оборудованием. Также в доставке помогал Гребенщиков Николай. По своих не бросаем Центр дополнительного образования города Барабинска Ну и все люди, которые принимали участие в данной акции Большое вам спасибо До нас дошли все ваши посылки Все поделили Прислали все, что нужно Привет, Барабинск! Этот УАЗик в составе колонны с советом отцов Будет грузиться в фуру Ребята Новоярковские, там друзья, товарищи, родственники собрали, подготовили, вот, забили полностью багажник. Багажники слава прибытка, отдельно хочу поблагодарить. Две бензопилы, сварочный аппарат, сварочный аппарат, генератор, шуруповерт, электроды. Также здесь от Сава отправили жители. Кустянцева отправила коробки, группа «Своих не бросаем», окопные свечи сделаны учениками, ну вот этот, эта машина пойдет к ребятам «Своих не бросаем».